Так, шесть кладем Сюда две. В конце вы посмотрите. Так. А раз, я я не получаю, сей. что сейчас получится, но может быть должно получиться. Нет, здесь еще шесть. Слово не сказали. Слово надо было сказать. Волшебное, давай, еще раз. А теперь здесь... секрет. Две. Ладно, drama? не не не это, Также не нервничай, не все нормально. YEAH. Слова, слова, слова, главное колду колдовские. Аквамарис. Аквамарис. Аквамарис. Аквамарис. Аквамарис. Аквамарис. Аквамарис. Аквамарис. Аквамарис. Аквамарис. Аквамарис. Аквамарис. Аквамарис. Аквамарис. Ну-ка, считай тогда Танюха, давай, засчитывай Сколько? Ты отойди, а то там спрячешь сейчас Семь Семь? То есть, все-таки, семь и одна Вот это да Как оно...